Каждый школьник такой. Спать. А ну-ка сколько там времени? Он 6 часов только. Ну, думаю, можно еще поспать. Вроде выспался. А ну-ка... Сколько там времени уже? Су Каждый школьный такой О, привет, Оксан! Привет, Керри! Что ты там крутишь? А ты еще не знаешь? Это новый хит сезона! Ты что, еще не в курсе? Это спине Вот ты отсталый, а! Отсталый от жизни человек вообще. О -о -о. Да подумаешь, хрень какая-то новая. Через неделю уже что-нибудь другое выпустят. Но если у меня не будет этого спиннера, то я тогда не буду самым крутым в классе. идей Мам, пожалуйста, купи мне спиннер. Я хочу быть самым крутым в классе. Ладно. Правда. О, мам, привет, ты мне купила спиннер. На, подавись. Спасибо. <связывая> <связывая> э, Оксана, теперь я самый крутой в классе. У меня есть спиннер. Ты что, за мной вообще не следишь? Пинеры уже тринадцать часов непопулярны. Сейчас популярны кубики Рубика. В смысле? В коромысли. Каждый школьный такой. Так, отвечать у нас будет. Так, тоже вас, тоже из вас будет отвечать. Может ты? Я Меня, меня. Не. Ты? Меня. Не. Не меня, пожалуйста, только не меня. Меня. Давай ты, Ботинкин. Его нету. Пять, готовьте ответы на вопросы. Вчера разбирался школа школы, Готовить домашку, сегодня приготовил. Отвечу на пять. Так, ботинки на у нас вчера не было, значит его я спрашивать не буду. Так, тоже у нас ответит. Вчера получил пятерку, сегодня наверняка меня не спросят. Главное затаиться, чтобы не получить двойку. О, Керит, а ну-ка отвечай, фак. Садись два! Давай дневник! Блин, получил двойку. А теперь меня опять наругают. Но ничего. Есть ластик. Ой. Каждый школьный такой. Пау, Всем привет, дорогие друзья, с вами Кери. Если вам понравилось это видео, а оно вам понравилось, я это знаю, то тогда подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И, кстати, итоги конкурса уже скоро. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!